Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу всех вас поприветствовать на нашей очередной традиционной встрече. Позволю себе остановиться на нескольких вопросах в самом начале, а потом, как обычно, в свободном режиме мы обменяемся мнениями о сегодняшнем состоянии российской экономики, о проблемах, о перспективах, о совместной работе. Напомню, что, как вы знаете, хорошо, в прошлом году мы Поработали в целом неплохо, в ВВП страны вырос, как известно, на 7,1%, а реальные располагаемые доходы населения на 7,8%. Все это, повторяю, неплохо, вместе с тем есть и проблемы. Два месяца, уже два последних месяца, темпы роста снизились, да, и структура и этого роста, и самой экономики нас пока удовлетворить не могут. Мы много повторяли, много раз. Хочу сегодня еще раз повторить. И бизнес, и органы государственной власти одинаково вяло, на мой взгляд, подходят к решению многих проблем, и достаточно вяло проходит свою часть пути навстречу друг другу. На днях правительству было дано поручение разработать меры, которые позволят существенным образом упростить условия работы предприятий на старте. Очевидно и то, что имеющийся еще закулисная практика выдачи лицензий, необоснованные задержки с выставлением приватизируемых предприятий на торги, сужают сферу приложения сил и капиталов российского предпринимательства. Хотел бы отметить, серьезные резервы роста российской экономики сегодня имеются на некоторых направлениях. Ну, не знаю, обратили вы внимание или нет, все-таки в последнее время растет число малых предприятий, и это, в общем, неплохо. На это не только следует обратить внимание, но этот процесс я бы вас просил самым активным образом поддержать. Второе, на что бы хотел обратить внимание, это целенаправленная поддержка отечественного бизнеса на зарубежных рынках. Тоже хотелось бы услышать ваше мнение, чувствуете вы это или нет. Во всяком случае, руководство правительства и ваш покорный слуга, мы все делаем для того, чтобы настроить все наши загранучреждения, все наши службы на конструктивную работу с нашим бизнесом за рубежом на то, чтобы поддержать вас, вплоть до оказания конкретной помощи крупным российским компаниям в стремлении вырасти до уровня транснациональных групп. Очевидно, что выход на рынок новых и эффективных хозяйствующих субъектов зависит от наличия у нас действительно свободной конкуренции. Правительством подготовлен проект нового закона о защите конкуренции. Он призван реально бороться с диктатом монополистов и помочь открытию рынков, включая региональные для многих тысяч российских, новых российских предпринимателей. Вместе с тем, создание здоровой конкурентной среды зависит также от надлежащего состояния корпоративных норм, от эффективности механизмов саморегулирования внутри самих бизнес-сообществ. Вот мы многократно участвовали в совместных мероприятиях и Аркадий Иванович об этом, и Евгений Максимович как руководители соответствующих структур предпринимательских сами об этом много раз говорили следующий важный стимул развития это конкурентоспособная налоговая система известно, что и у предпринимателей в целом есть немало обоснованных претензий к фискальным органам. Руководство правительства в последнее время обращало на это внимание. Сейчас правительство готовит предложение по регламентации целого ряда налоговых процедур. Речь идет в первую очередь о процедурах налогового контроля и налогового администрирования. Полагаю, что бизнес-сообщество должно принять участие в обсуждении и экспертизе этих документов. Ну и, наконец, еще один элемент, о котором мы говорили, кстати говоря, и, по-моему, в этом же зале в прошлый раз, речь идет о подготовке кадров. Вы знаете, сейчас активно обсуждается проблема реформы образования. Мне бы, я бы хотел обратиться к вам с просьбой принять в этой дискуссии самое активное участие. И, мне бы хотелось, чтобы его повлияли на этот процесс, потому что именно предпринимательство, сообщество должно самым активным образом влиять на рынок труда. Мы сталкиваемся сегодня с очевидной проблемой несоответствия и количества подготавливаемых кадров и э, их э, профессиональной подготовки, уровня подготовки. и э, Направленности, что ли, подготовки. Несоответствие между потребностями рынка труда и тем, что предоставляет наша образовательная система, эти несоответствия должны быть устранены совместно. Ну и последнее, что бы хотел сказать, в целях стабилизации отношений собственности и недопущения каких-либо возвратов к теме ее передела. Считаю возможным поддержать предложение об уменьшении срока давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет. Причем речь идет здесь о всех приватизационных сделках, совершенных и юридическими лицами, и, гражд и гражданами Российской Федерации. Полагаю, что для граждан это особенно важно, речь идет о миллионах наших граждан, которые в 90-е годы приватизировали квартиры. Думаю, это поможет и бизнес-сообществу увереннее смотреть в будущее, строить перспективные планы по развитию своего дела, по вложению новых инвестиций. И, разумеется, внесет долгожданное успокоение. Надеюсь, внесет долгожданное успокоение в предпринимательскую среду по поводу о гарантиях прав собственности, о чем мы тоже много раз говорили. Это все, что я хотел поставить в начале. Пожалуйста, уважаемые коллеги, приглашаю вас к дискуссии.